Здорово всем, всем привет, всем хорошего вечера или, или доброго утра Заваривайте чаек, у меня для вас очень важная новость и она очень интересная Наконец-то, ребят, я настроился и теперь полностью уверен, куда я иду поиграть На очень низкий рейд, ребят Дружище, если ты догадался, на какой сервак я иду, прям сейчас ставь на паузу и оставляй комментарий под видео и продолжаем просмотр. Ребят, иду я на сервер Keter Wars X1. Севачок будет открываться, запомните, 15 января в 20.00. Keter Wars X1. 14 числа открытый бета-тест. 15 января в 20.00 откроется наш Keter Wars X1. Какие у меня цели на данный сервер? Никуда не торопиться. Жестко топить я не буду, ребят. Я как работяга. Буду медленно, не спеша, а размеренно качаться в свое удовольствие. Если ты такой же работяг, как и я, заходи вечерами на мои стримы и спокойно под лайтовую тихонькую музычку будем с тобой развивать своих персонажей. Так сказать, поработал, уж будь добра, жена отпусти своего мужа вечером поиграть в эту любимую игру. Обращаюсь к вам, все женщины, мужчины, женщины, мужик, если ты играл в эту игру раньше, если ты помнишь о ней, если ты нашел это видео случайно, на него встретился, заходи, расслабься, под любимую музыку из любимых городов, пробегись под Дионом, постой на воротах Диона, бежись под Гераном, посмотри, какой прекрасный город Аден, дружище, заваливайся, заваливайся и кайфонит этой игры, Будем играть за персонажа, кто носит пику. Это будет или Варлорд, или Дестер, или Гном. Вот. Еще создам пару окон себе, чтобы было покомфортнее играть. Это баф окна и БД, скорее всего, будет. Я 15 числа работаю, ребят, 15 января я не смогу зайти на сервер. 16 января в 15 часов по московскому времени я ворвусь на сервак за Дестера или за Гнома. И буду просто... Сразу возьму в руку двуручное оружие, пикулю, пику просто, и будем раздалбивать катакомбы вообще. Это будет просто реально топ-контент, блин. Сер сервер кетроварс x 1 ребят, если у кого-то есть время, если у кого-то совпадает график с моим, блин, это будет огонь вообще. Заходить тоже на серверах, может быть получится создать какой-то какой соло, соло-клан для соло-игроков, такие же, как я. Сделаем кого-нибудь серьезного, кого-нибудь парня, главой клана. И, возможно, будем ходить на каких-то райт-боссов, uh, на какие-то эпики. Тоже будем занимать свою нишу в этой игре, понимаете? Не будем мы самым днищем там. Вот. Давайте создавать свое соло-комьюнити, ребят, свое соло-сообщество, которое будет, возможно, блин... Не давать даже или мешать Мешать каким-то топовым кланам Брать замки или что-то подобное Нам нужно развивать эту тему Иначе соло игроки всегда станут соло игроками И никто не будет прислушиваться К нашему мнению Давайте, ребят, создадим серьезное Общество, сообщество соло игроков вот Я создаю тему На форуме Keter Wars X1 Заходить туда, общаемся, будем объединяться. Вот, и э, тоже покажем свой скилл и свое мастерство игры. 15 числа в 20.00 открытие сервера Кетроварс 16 января в 15 часов. Я ворвусь на сервер. И, ребят, всех жду на своем стриме. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, как вы относитесь к этому серверу. И как вы думаете, вообще э, все ли будет хорошо? Все ли планы будут совершены, ребят?